всем привет дорогие друзья вы на канале samsung просто в этом видосике коротенько мы с вами рассмотрим как нам э, очистить системный кэш на android 12 на примере galaxy s21 ultra для начала дорогие друзья у нас должен быть подключен usb кабель или кабель type-c к компьютеру обязательно для того, чтобы очистить кэш, нам нужно войти в рекабель Для этого мы подключаем с вами кабель USB Type-C и одновременно нажимаем клавишу включения громкости вверх, да, прибавление, и клавишу включения смартфона. Все, одновременно это надо будет нажать. И как только прозвучит вибрация, нам нужно будет клавишу включения смартфона отключить, а клавишу громкости вверх держать далее. Давайте проведем эту операцию, причем это быстро надо делать. Включаем USB Type-C и нажимаем. Все. Вот она вибрация. Все. Отпускаем. Значит, клавишу громкости оставляем. А клавишу включения смартфона отключаем. Все. Мы с вами в режиме рекавери. Для того, чтобы перемещаться в меню рекавери, мы это делаем с помощью клавиш громкости. Вниз клавишу громкости вниз. Вверх. Если нам это надо, клавишу громкости вверх. Теперь находим. Пункт меню рекавери вайп кэш сброс кэша. Все, я сейчас специально вам поближе покажу, чтобы вы видели, как он выглядит. Вот так он выглядит, дорогие друзья. О, я еще дублирую это на экране. Теперь для того, чтобы войти в это меню, нажимаем мы с вами клавишу включения смартфона. Хоп, включили, мы там. Теперь для того, чтобы подтвердить, надо на ЕС yes нажать клавиши громкости вниз. И чтобы подтвердить операцию включения смартфона, нажимаем клавишу и внизу, как вы видите, отображается, что операция прошла. Теперь нам нужно просто войти в систему. Для этого нажимаем клавишу включения смартфона на Reboot System. Все. И мы с вами...